Что означает георгиевская ленточка? Сегодня это символ победы над фашизмом, биколор черного и оранжевого цвета, который часто можно увидеть накануне 9 мая. Зачастую люди украшают этими лентами свои автомобили и символически вешают ее на грудь. А с чего же все началось, об этом вы узнаете после просмотра короткого видео. История атрибута берет свое начало со времен русско-турецкой войны, когда была необходимость награждать воинов за храбрость. Так, 26 ноября 1769 года с легкой руки Екатерины Великой было утверждено Георгиевскую ленту для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи, проявленные в мужественных поступках или мудрых советах каждому, кто получал такую награду, полагалось еще и пожизненное содержание. Но почему же ее назвали именно Георгиевской? Название было дано неспроста. Еще со времен Руси святой Георгий Победоносец был покровителем всех воинов и земледельцев. Простые крестьяне занимали значительную часть населения, поэтому такое решение было весьма благоразумным, чтобы расположить к себе народ. А вот цвета ленты несли в себе довольно-таки интересные значения. Сначала считалось, что черный цвет — это дым, а вот оранжевый — пламя. Но потом появилось мнение, что черный и оранжевый — это всего лишь цветовая гамма, которая соответствовала цветам государственного герба Российской империи, где был изображен черный орел на золотистом фоне. После революционных событий 1917 года о ленточке совсем позабыли. И лишь в далеком 1943 году ее опять начали использовать. В этот период был учрежден Орден Славы трех степени, так вот его колодка была выполнена в цветовой гамме Георгиевской ленты. Со временем ее начали использовать и в колодке медали за победу над Германией. С этого момента появилось основание в наше время считать Георгиевскую ленточку символом победы над фашизмом. А массовые акции распространения Георгиевской ленточки активистами начались в 2005 году. Тогда ее стали раздавать всем желающим совершенно бесплатно. На сегодняшний день ленточка распространяется в 30 странах мира и несет себе девиз «Я помню, я горжусь». Чтобы кто-то приласкал, подпишись на наш канал.